Приветствую вас, мои родные, с вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для раков. У раков вся неделя так или иначе может быть связана с партнерскими отношениями. В начале недели вы можете столкнуться с непредсказуемым поведением партнера. Это может быть как при супружеских отношениях, так и при деловом партнерстве. Возможно, вашему партнеру потребуется больше свободы для самореализации. При ограничениях с вашей стороны он может перестать выходить даже на контакт. Поэтому в эти дни лучше воздержаться от ведения в принципе любых переговоров. Вместе с тем, вся первая половина недели благоприятствует романтическим отношениям. Любовная связь укрепляется и приносит вам все больше и больше радости. Вторая же половина недели складывается благоприятно для путешествий, особенно если это будут путешествия вместе с партнером. Отношения выравниваются, они становятся более гармоничными, улучшится взаимопонимание на вербальном уровне. Вы сможете спокойно и конструктивно поговорить, обсудив совершенно любой вопрос, и вы даже придете к компромиссу. Ракам не стоит питать иллюзии относительно лидерства в отношениях. Если вы влюблены, то... Будете одержимы объектом своих чувств. Зная, что вы никуда не денетесь, партнер может этим воспользоваться. Он отлично знает, что делает, и не отпустит вас, если вы тоже ему нужны. Если же вы сумеете взять управление событиями в свои руки, я вас поздравляю. Это будет для вас на этой неделе высший пилотаж. А Наиболее гармонично начало и конец недели, а волнующими и даже где-то как-то рискованными станет интервал с 17 по 19 января, будьте осторожны, заводя интриги, и что же касается финансов и карьеры на этой неделе. Чтобы на этой неделе преуспеть в делах, раком следует воздержаться от личных инициатив и полностью адаптироваться к внешним обстоятельствам. Типичным примером этого может стать индивидуальное обслуживание клиентов, например, когда вам требуется максимально учесть и исполнить пожелания ваших клиентов. В деловом партнерстве также выгоднее играть роль ведомых, ориентируясь на инициативы партнера. Во второй же половине недели успешно решаются юридические вопросы. Можно подавать иски о возмещении материального ущерба. Также хорошо время для переговоров с иностранцами. Я желаю вам счастливой и удачной недели, любви и изобилия. И если для вас полезны наши прогнозы, ставьте лайки, делитесь с друзьями, нажав репост. Пусть как можно больше людей будут в курсе того, что им предстоит на этой неделе. Ведь кто предупрежден, тот вооружен, согласитесь. И обязательно подписывайтесь на наш канал и Включайте колокольчик, чтобы получать оповещение и в числе первых быть в курсе выхода нового видео с прогнозом или с рекомендациями. А с вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.